Друзья, давайте знакомиться. Андрей Шаура, являюсь президентом и основателем благотворительной академии «Успех» вместе. И в этом видео вы увидите, как мои ученики путешествуют по миру, заработали деньги, уволились с работы, улучшили качество жизни. И все это на безвозмездной основе. Также я являюсь сертифицированным тренером от Брайна Тресси. И мы обучаем сегодня Сбербанк, Микрософт, разные крупные компании, у нас есть совместная программа. Если ты хочешь узнать об этом, то приходи в Академию Успех вместе и получай знания абсолютно в подарок. На круглогодичной основе в любой стране мира мы проводим тренинги в интернете каждый день и также проводим несколько раз в год в разных странах мира и в том числе в твоем городе благотворительные тренинги. И посмотри, как в этом видео. Мои ученики изменили свою жизнь. Они разного возраста, разных профессий, разных религий. Но они смогли, и значит ты сможешь. Мой личный результат за последних 12 месяцев побывал в 12 странах мира. И мой доход только в одном проекте за последнее время составил более 4 миллионов долларов. Но самое главное, это результаты все-таки наших учеников. Стань учеником Академии Успех Мести! Приятного просмотра! Айгуль Газезова, Казахстан, город Нур-Султан, 42 года. Благодаря Академии Успех Мести и четким рекомендациям нашего наставника Андрея Артуровича Шаура, за предыдущий год я заработала более 300 тысяч долларов. Я купила четырехкомнатную квартиру в городе Нур-Султан. Я купила автомобиль. За наличный расчет. И буквально недавно я подарила своему сыну трехкомнатную квартиру в городе Нур-Султан. Побывало в более 11 стран мира. Вы представляете, как меняется жизнь? Друзья, я приглашаю в нашу Академию Успех вместе, где сбываются все наши мечты. До встречи в Академии Успех вместе! Иван Вовк. Россия. Город Ангарск. Благодаря Академии Успех Вместе я полностью изменил свою жизнь. Я уволился с работы, погасил все кредиты, купил два новых автомобиля в семью, себе BMW, супруге Lexus, купил трехкомнатную квартиру и посетил более 11 стран мира. Благодаря Академии Успех Вместе заработал более 1 миллиона долларов. И все это через интернет. Рекомендую Академию Успех Вместе. Айлита Мустафаева, город Алматы, Казахстан. Благодаря Академии Успех Вместе моя жизнь круто изменилась. По специальности я врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Но сегодня я являюсь интернет-предпринимателем. Сегодня мой бизнес по всему миру, в каждом городе. И я делаю этот бизнес легко. Потому что этот бизнес в одном телефоне. Все автоматизировано, все оцифровано. И благодаря этой системе я заработала более 300 тысяч долларов за прошедший год. А также я приобрела два BMW салона. Один я подарила своему любимому отцу, а другой я подарила себе. А также я осуществила свою любимую мечту. Я отправила на обучение свою старшую дочь в Европу. И с нами, если вы будете, ваши мечты тоже будут сбываться. Присоединяйтесь в Академии Успех Вместе. Увидимся! Николай Турушев, Россия, город Улан-Удэ. Благодаря Академии Успех Вместе сегодня приобрел новую профессию интернет-предпринимателя. Не работаю сегодня по найму. За последний год посетил более 8 стран мира, купил новый автомобиль марки BMW салона, заработал более 300 тысяч долларов. Я рекомендую разобраться и действовать. Надежда Андреева, 65 лет. Благодаря обучению в Академии Успех вместе я изменила свое мышление. И мой доход за прошлый год составил более 300 тысяч долларов. Я рассчиталась с кредитом за построенный дом в Подмосковье. Я купила себе две квартиры, одну в Краснодаре, трехкомнатную квартиру в элитном жилищном комплексе «Седьмой континент». И вторую подарила себе любимой на 65-летний юбилей в городе Геленджик, на побережье Черного моря, в элитном жилищном комплексе «Трехкомнатную квартиру». Это замечательная возможность. Но это еще не все. Я путешествую по миру более 10 стран за год, 50 городов. Я живу в лучших отелях, питаюсь в лучших ресторанах, летаю бизнес-классом. И все это благодаря уникальной системе обучения Академии Успех вместе. Именно у вас, у каждого друзья, сегодня есть такая возможность. Приходите в нашу Академию, и она покажет вам самый короткий путь к вашему успеху. Обучайтесь, и ваш успех не заставит вас долго ждать. Меня зовут Маргарита Вельц, и мне скоро 58 лет. И я продвигаю бизнес на земле и в интернете. И помогает мне в этом система Академия Успех Вместе. И благодаря системному обучению тысячи людей по всему миру, а бизнес работает в 180 странах мира, закрыли кредиты и купили квартиру. За наличку, в том числе и я, я купила квартиру младшему сыну в Санкт-Петербурге, и я закрыла кредит, который брала на классический бизнес, 10 миллионов рублей. И я здесь каждый месяц зарабатываю все больше и больше, и мой доход растет. И я за последнюю акцию 6 дней заработала более 20 тысяч долларов. Рекомендую всем обучение в Академии Успехов вместе.